В лавнях шел, берега застыла чуть. А да и только повезло опять не мне. Рассвета и на глязде играют тутки, разжирены. Утки в августе уже не те. Утки действительно не те. В Последние дни рекорды просмотра в интернете бьет скандальное видео, на котором болотный селезень по российскому паспорту пробрался на молодежный форум. На любительской съемке видно, как размахивая крыльями нарушитель проходит посты охраны. В кадр попал только утиный клюв. Удивительно, но пернатого жулика никто даже не пытался остановить. Нам удалось выяснить, кто провел птицы на территорию смыслов без регистрации ВАИС. Результаты нашего расследования вас точно шокируют. Того, кто прощелкал клювом, нам удалось поймать с поличным. Ирина, именно она проверяла паспорта участников форума. Это вы утку пустили на форум? Нет, нет, это была я. Нет, подождите, на видео четко видно, что это были вы. Так, стоп. Интересно, но у медработников по справке формы 086У вопросов к птице почему-то не возникло. Правда, нелегала такая крыша не спасла. Селезин не ходил на зарядку, опаздывал на лекции, зато всегда был первым в столовой и в итоге поплатился.